Стоп, подождите, не пропустите это видео. В нем вы узнаете, почему 50 тысяч человек уже записались на бизнес-чемпионат по запуску своего бизнеса на воронках продаж. Меня зовут Вадим Щербанев, я организую крупнейшее событие, в рамках которого вы сможете начать свое дело в одной из самых трендовых ниш. Вы также можете выиграть путевку на райский остров Занзибар, новый iPhone и 50 тысяч рублей. Приглашаю вас пройти бесплатную подготовку к маркетинговому ремеслу и стать высококлассным специалистом по созданию воронок продаж для предпринимателей и зарабатывать на этом более 200 тысяч рублей каждый месяц. Регистрируйтесь бесплатно прямо сейчас.